Атлантида. Где она находится? И почему ученые хотят найти эту необычную цивилизацию? Множество лет уже пытаются найти ученые хотя бы крупицу того, что напоминает Атлантиду. Но сегодня пойдет речь о том, что вы не знали. Атлантида, где располагается его, можно сказать, масштабность, находится в Антарктиде. Эти необычные кадры, которые вы сейчас наблюдаете, были сделаны учеными. Эта необычная стена огромного типа появилась здесь очень давно. Никто не думал, что это вообще стена. Но есть одно «но». Эти стены они защищены необычным слоем льда. То есть вы подняться не сможете. Да, облететь сможете, но вы не найдете там ничего. Это стена – обман зрения для того, чтобы люди, когда видели, разворачивались. Да и летчики таким необычным темпом могли бы видеть конец, можно сказать, света. Что на самом деле скрывает эта стена? Если взять множество интересных факторов, что под этой стеной есть туннель, который уходит под воду. Эти ученые нашли. Но то, что вы сейчас видите, эти кадры очень засекречены. Этих ученых уже нет живых. То, что они увидели, вы сейчас увидите глазами ученых. Множество тайн Антарктида скрывает именно под льдом, а именно, можно сказать, под водой. Считается, что в этих местах находится целая цивилизация. И тому есть множество факторов. Люди видят здесь необычные синие лучи, а иногда зеленые, Необычные яркие огни, необычные движения под водой. Но что на самом деле скрывается? Вы сейчас смотрите необычный кадр, который открывается, можно сказать, в другое измерение. Рядом с ним находится необычный свет, яркий белый а рядом с ярким светом НЛО. Это оранжевые яркие такие огоньки. Ученые нашли этот проход очень случайно. Они увидели, какая-то необычная воронка стала появляться рядом с этим льдом. И как раз эти кадры успели заснять они. А Вы сейчас видите необычность, которая здесь и происходит. Да, это свет белого дня. Белый яркий свет засасывает, можно сказать, воду, и появляется необычный туннель. То есть вода уходит, не зная как и не зная, как вообще лед мог открыть этот портал. Говорят, это в другое измерение. Но на самом деле под этими льдами находятся огромные туннели. Еще в 1942 году группа Annenber. Пытались найти вход в другое измерение. И они нашли. Эта необычная цивилизация как раз находится под землей. Но вы видите сейчас самые интересные кадры. Туда просто так не попасть. НЛО охраняют эти врата. Они появляются в разных точках. Эти врата могут меняться в любом положении. Их здесь может быть и 100, и 150. Это не конечный вход. Здесь вы видите только то, что вы смогли увидеть. Но это еще не все. Множество чиновников и политиков сюда рвутся по многим причинам. Говорят, здесь есть тайна, которую никто не знает. Например, посмотрите эти кадры, когда со спутника сделали последнюю интересную связь. Летчики увидели два необычных луча и открылся необычный какой-то портал. После этого вся связь записывалась на спутниковые видеокамеры. Они отправлялись сразу в штаб. То, что летчики пропали, говорится по этим видеосюжетам. Но удивительно то, что никто не верил своими глазами, что они нашли портал в другое измерение. Туда просто так нельзя попасть по многим причинам. Посмотрите, рядом огромные льды. Это необычно. Слева от этого портала синего находится квадрат. Это необычный момент того, что там, дорогие друзья, могут находиться измерительные какие-то необычные аномальные места. Когда летчик попытался подлететь поближе к этим местам, Резко открылся необычный портал. Говорят, что это, можно сказать, конец земли. На самом деле, никто не знает. Но туда плавь вообще не добраться. Летчики были шокированы, увидев этот необычный портал. И они влетели, и связь с ними прервалась. То, что вы видите, это последние секунды тех летчиков, которые успели заснять необычную картину. Но почему... Эти места защищают какие-то иноземные, можно сказать, пришельцы. Никто не знает, говорят, что здесь живет самая передовая раса. Но удивительно то, что множество людей пытались сюда дойти, было плачевно. В 1953 году советские ученые также нашли необычный портал, но на них напал необычный враг дискообразный НЛО. Но это еще не все. Эти порталы появляются по всему этому периметру. Эти кадры были сделаны в 73 году одними учеными-американцами. Они увидели какой-то необычный портал. То есть, врата в другое измерение или ад рядом с этой планетой. Никто объяснить не смог, потому что множество тайн, которые вы видите, они или закрыты, или просто-напросто вы до них не дойдете. Ученые пытаются и до сих пор, но теперь сменился масштаб нашей карты. То есть раньше все ученые пытались найти Атлантиду, но в последнее время все это затихло. И никто уже сюда не летает, не плывет, а просто-напросто делают вид что они находятся в этих местах мы можем посмотреть множество видеосюжетов как множество людей типа в антарктиде но они в кофте сидят в шапке а там минус 70 минус 60 там так не посидишь и людей просто-напросто считают овощами не знаю множество тайн которые вы видите Поверите вы сами в это, или просто-напросто будете думать, что наша планета круглая, или мы живем в такой позиции, что завтра все будет по-другому. Думайте сами. Это мое оценочное мнение. То, что вы увидели, дорогие зрители, я вас не заставляю верить. Я показываю то, что на самом деле происходит. Ну а с вами был Тайна НЛО и, и до новых встреч.